Радые. Вы да, да, понимаете, да, почему я к да. вам так обращаюсь? Да. Из этого места все рады. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо.